И всем привет, дорогие друзья, с вами Банан Ван, а также два подписчика. Сейчас мы находимся на моей карте а, Балорант. Это что-то типа Балоранта, ну, короче, шутан с выбором класса. Итак, а, давайте-ка переходить к осмотру проделанной работы. А, также хотел сказать большое спасибо донатерам. Это Холфе, 10 рублей. Хайрекс 100 рублей И Лекс 100 550 рублей Вот, пока что у нас на карте Готовы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 классов Вот И сейчас мы их все вам покажем а, Первое, это у нас идет Гренадер Давайте-ка я а, дам своим товарищам а, По а, стаку снежков Вот, и они сейчас будут Зрывают друг друга Оп Вот и тупо реально вот взрывают. Бум Ё-моё Модные пацанчики Вот карта уже сама начинает потихоньку а, Строиться Я пока а, подлечу К соответственно другому классу а, Не робит а, Снежок Должен С землей Соприкоснуться ну, пока что у нас граната не особо доработана. Вот. Так, давайте я опять телепортирую всех сюда. И поставлю всем спаунпоинт здесь. А, далее, смотрите, у нас идет смоук. А, Почему у меня обычные снежки? Так и должно быть. Вот, а, у нас идет смоук. Так, хватит. Они даже порох как-то умудрились. Вот. У нас есть также смол Типа. Вот. И если... А, если вам надо будет незаметно заплантить бомбу, то надо будет использовать смоук. Вот. Далее. У нас идет флешка. Вот мы ее кидаем. И у нас вот такой вот эффект. Реально флешки. И человек будет а, получать... А, слепоту и медлительность 3 на определенный а, период где-то там 7 секунд если я а, не ошибаюсь Всё, далее переходим к следующему классу а, это у нас а, ловушки вот здесь есть мина а также, а также капкан а, испытайте их а. Ну да. Сейчас мы им сделаем. Бум! Он сейчас подорвался на мине. Так. Поставьте ловушки. Смотрите, у нас есть два вида ловушек. Это мина. Когда мы ее ставим, она будет светиться вот таким вот черненьким. И если мы к ней подойдем подохнемся. Также у нас есть капкан, он будет подсвечиваться у нас серым, если на него человек встанет, то ему выдается щиток с названием яд, и пока яд будет находиться у него в инвентаре, он будет получать иссушение, а также он получит медлительность. Переходим к следующему классу, это у нас информатор. У него будет вот такой вот алмазик, и если же он а, кликнет, то есть, ой, не кликнет, а, а почему только я умираю? У тебя был яд. Ты его не выкинул. Вот. И если мы выкинем алмазик, то от нас будут частички нашей команды. А, нет, не нашей команды. Это я уже потом подправлю. И у нас будут подсвечиваться игроки. Но есть одна проблема. Также будете подсвечиваться и вы. Вот таким вот образом. А далее у нас идет э, Зевс. Ой, извиняюсь. Да. Вот. Видали? Молнии был поражен. Далее у нас идет а, щитоносец. У него будет такой топсиден, а, и если он его кинет, то а, вокруг а, вы получите сопротивление до 2 а, Да, вот вы подопытные. <с voters> <neo> так, это бан. А, далее у нас а, есть медик. У него будет редстоункат. И если он его кинет, а вокруг появятся такие вот красные частички, и мы получим а, регенерацию. А, далее у нас а, идет Ифрит. А чё так мало? Вот. А у него будет а, что-то типа молотого. Вот, мы кидаем. И мы в радиусе будем получать а, урон от иссушения. Вот. Стрелу мы, конечно же, забрать не можем. А далее у нас идет э, класс зимогор у него будет кла этот э, лук ледышка смотрите вот мы кидаем и в радиусе игроки будут получать замедление и не смогут прыгать а, так далее у нас идет просто классный э, лук э, меткит, это магнит ⁇ -мо ⁇ он такой балдежный, смотрите. Мираж. Подойдите ко мне. Так, где мираж? И сейчас смотрите. Вот я кидаю магнит. И вот, он, видите, он телепортируется, он не может ничего сделать. А мы в это время можем вот так использовать молотов на нем. То есть поняли, да? А далее у нас идет класс эндермен у него помимо того что есть э, лук который будет телепортировать который сейчас почему-то меня не телепортирует потому что я что-то сломал но по сути он должен телепортировать а также у нас есть вот такая вот э, штучка мы ее кликаем и телепортируемся к красному игроку а, разойдитесь куда-нибудь Вот. и так сейчас я вам продемонстрирую я сейчас должен буду телепортироваться к ближайшему игроку для нас ближайший игрок это будет вот этот вот молодой человек который мне задонатил 100 рублей спасибо ему большое вот Используем способность И да, вот мы телепортировались Ты что издеваешься? Ты меня хотел убить Что у нас идет далее? У нас идет Тор Это такая замечательная способность Если мы выбросим кремень рядом с игроками противоположной команды То они начнут взлетать И останутся вот здесь, что является баном Вот а я вот так сделаю, все, и он летит, смотрите. Нет, Димон. А далее у нас идет а, помощник, смотрите, вот сейчас я войду в команду красных, вот. Подойдите ко мне, подойдите ко мне и скажите, потом получили ли вы силу? смотрите выкидываю и у нас э, мы получили силу 2 вот вот видите они получили силу сила 2 отлично вот это у нас был помощник а далее у нас идет призыватель это вот такой вот дурачок а, ну, если вы помните, то в рейдах участвует призыватель, с которого будут выпадать... А, а, которые будут призывать вот такие вот челюсти. Вот. И мы также можем а, такие действия проворачивать. Итак, ну а с вами был Бананолан и два подписчика. Присоединяйтесь к нам в дискорд сервер. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А, всем удачи. Всем пока. Приходите на мои стримы.